Более ста лет назад в Казанском университете на физико-математическом факультете учился выдающийся и талантливый человек Александр Понятов. Он стал известен миру как создатель первого видеомагнитофона из знаменитой фирмы «Ампекс». Для студентов КФУ организовали встречи с нучатым племянником Понятова Николаем Комиссаровым. Он рассказал студентам о жизни Александра Матвеева, о его несломленном духе и вечной любви к России. 14 марта 1956 года, 60 лет тому назад, он представил этот видеомагнитофон. Мир мы увидели в дальнейшем его глазами. Все передачи стали записываться, журналистика стала качественной работать. Телевидение стало качественно работать, кино стало качественно работать, и это благодаря его открытию. Помимо интересных и воодушевляющих рассказов Николая Комиссарова, студентам показали исторический фильм «Русский триумф на чужбине». В нем также раскрывались все сложности жизни создателя первого в мире видеомагнитофона. Подобного рода мероприятия, я думаю, обязательно нужно организовывать для нас, а нам в свою очередь их посещать, потому что вот это мероприятие было очень интересным. Особенно фильм. Александр Понятов действительно выдающийся русский инженер. Придумал первый в мире магнитофон. Это меня прям шокировало. Я горжусь, что учусь здесь. Мероприятие действительно прошло очень продуктивно. Ведь не каждый день дается возможность послушать и даже задать вопросы родственнику такого знаменитого изобретателя. Аделя Валеева, Руслан Урозаев, Универньюз.